Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео я расскажу вам 5 простых шагов к новой жизни, без панических атак, ВСД, невроза, тревоги. Это будет очень подробная и важная для вас информация. Итак, в первую очередь я хочу сказать, что ваша проблема, она не уникальна. То есть уже есть готовое решение, которое нужно Просто внедрить в вашу жизнь. И именно про это решение я вам сегодня и расскажу. Только давайте договоримся. Во-первых, только ваши новые действия способны поменять вашу жизнь. То есть просмотр видео это не действие. В нем я расскажу об этих действиях, которые вам надо будет после этого видео применять, практиковать, отрабатывать, осваивать, чтобы как раз получить результат изменения в вашей жизни. Ну и первое, что я бы вас попросил, это досмотрите это видео до конца, потому что вы должны полностью понять то, что я вам сегодня расскажу, чтобы потом у вас была возможность этим воспользоваться. Что конкретно мы сегодня с вами узнаем, что вас сегодня ждет? Во-первых, мы узнаем с вами, как избавиться от панических атак. Я расскажу вам про метод карточек восприятия, который помог уже сотням людей и сотням моих клиентов. Вы узнаете, что объединяет невроз, ВСД, тревоги и любые другие тревожные расстройства. Вы узнаете, как запустить процесс снижения тревожности, чтобы изо дня в день уровень тревоги и тревожной ситуации у вас становился все меньше и меньше. Вы определите полностью свое состояние. То есть вы будете точно знать, что с вами, какие у вас проблемы, как с ними работать, с чем работать нужно, с чем работать бесполезно. Вы получите мою схему как менять свое восприятие к любым тревожным ситуациям, чтобы они переставали быть тревожными. Ну и, соответственно, вы узнаете, как избавиться от всех сопутствующих проблем, таких как невроз, ВСД, тревога, бессонница, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, все ваши пугающие симптомы. То есть это видео максимально будет для вас полезным. И я, соответственно, даю вам обещание, что когда вы досмотрите это видео, у вас уже будет на руках, Конкретный план, пошаговый, как навсегда избавиться от любого тревожного расстройства, в котором вы сейчас находитесь. То есть, какое бы тревожное расстройство у вас не было, у вас будет конкретный план, как из него выходить. Но это произойдет только если вы полностью досмотрите это видео и будете смотреть внимательно. Потому что каждый момент здесь будет очень важным. Также я хочу сказать, что время сейчас работает, к сожалению, против вас. То есть, вот вы идете по эскалатору, который катится вниз. То есть, ваша тревожность со временем постепенно возрастает. Снова и снова у вас могут случаться обострения, и с каждым разом они будут все тяжелее проходить. Я видел множество случаев, и могу сразу сказать, что если вы понимаете, что у вас есть проблемы с тревожностью, не ждите. Потому что у меня бывают клиенты, которые из-за этого уже не могут работать не могут никуда выходить из дома, и они когда-то тоже были в таком состоянии, как и вы, когда просто есть тревожность, есть иногда панические атаки, иногда плохо самочувствие. Но в любом случае вы должны понимать, что эта проблема сама не проходит, и со временем она только усугубляется. Поэтому если вы сейчас смотрите это видео, давайте договоримся, что вы не будете терять время, а будете работать над тем, чтобы из этого состояния выходить, остановить эту проблему раз и навсегда. Давайте представлю для тех, кто меня не знает. Меня зовут Жуниров Павел. Я дипломированный клинический психолог, кандидат наук, постоянный эксперт различных СМИ. Вот тут различные новости, вот мои дипломы, это мои публикации новости в Яндексе. Это RTVI, я написал книгу «Психотерапия. страха и панических атак». Выступал на разных телеканалах, у меня есть свой YouTube-канал, на нем уже, кстати, более 150 тысяч подписчиков. Вот это вот сотни отзывов моих клиентов после работы со мной в рамках курса психотерапии по скайпу. И хочу сказать, что 7 лет назад я на самом деле столкнулся с той же самой проблемой, что и вы сейчас. Казалось бы удивительно, но я говорю не о тревожном расстройстве, нет, с этими проблемами у меня никогда не было. Я столкнулся с проблемой, что я хочу помочь людям, я начал свою психологическую практику как психолог, хотел начать работу с тревожными расстройствами, и я думал, что я найду, просто вот сейчас в интернете книжки почитаю, и я буду четко видеть план, как избавить любого человека от тревожного расстройства. И, к сожалению, я попал в ситуацию, где этого просто плана нет. То есть никто не знает, как убирать у любого человека тревожное расстройство. Есть огромное количество методов, направлений психотерапии, но никто ничего не знает. И что же в итоге мне пришлось делать? Я понял, что я, во-первых, консультациями не смогу этого добиться. Я начал работать курсом психотерапии. Он длился два месяца. В него входила поддержка в чате Skype, в него входили консультации отдельные. Это была такая непрерывная двухмесячная работа с клиентом. И я брал таких сразу клиентов 10 например, человек на месяц и с ними начинал работу чтобы каждый день с ними быть на связи. И я э, пытался отрабатывать разные э, технологии, которые думал, что принесут результат. Допустим, я пробовал у одного, и это срабатывало. Тревожность снижалась или панические атаки проходили. Я тут же это начал проверять у остальных, из тех же, кто проходил курс. И если это давало результат, я оставлял это как рабочую технологию. И вот спустя время вот таких вот постоянных проб над клиентами, в итоге удалось сформулировать определенную пошаговую программу работы, которая состоит из различных технологий, которые в сумме увязываются и дают на выходе очень хороший результат в изменении состояния человека. Поэтому я как раз всеми этими технологиями сейчас с вами в этом видео и поделюсь. Вот. То есть все, что я за 7 лет с клиентами отрабатывал, что дало эффект, я поделюсь, приведу вам даже примеры результатов клиентов, какие мы получили, немного отзывов там будет еще, где они расскажут как раз о том, как это все у них происходило. Вот. Поэтому мы переходим, все, у нас с вами предыстория закончилась, давайте переходить к основной сути нашей сегодняшней встречи. Это 5 простых шагов. В первую очередь давайте определимся, что у вас за состояние? Это очень важно. Как только мы будем понимать, что у нас за состояние, мы будем понимать, что вот границы наших проблем. Второе. Это нужно разделить, с чем нужно работать, а с чем работать вообще не нужно. И это самая большая головная боль. Многие люди тратят огромное количество времени, работая над тем, что не даст результат. То есть они работают со следствием проблемы, а не с причиной. Мы найдем с вами причину. Дальше, убрать панические атаки, мы пройдем этот этап, снизим вашу тревожность, это четвертый этап, и пятый этап, наслаждаться жизнью. О нем я расскажу чуть попозже, чтобы вы гораздо лучше поняли, как это на самом деле все работает. Ну что ж, перейдем к первому этапу. Определяем состояние. Здесь нам помогут с вами 40 элементов тревожного расстройства. Вот прямо сейчас вы должны просто определить у себя, если у вас, например, панические атаки. Это страх за то, что прямо сейчас с человеком что-то произойдет, это страх за то, что случится инфаркт, инсульт, остановка или разрыв сердца, что человек прямо сейчас упадет в обморок, потеряет сознание, что он задохнется, умрет от удушья, что потеряет над собой контроль, сойдет с ума, что люди подумают, что он ненормальный или не в себе. Если у вас есть хотя бы одно переживание из перечисленных, то у вас есть панические атаки. Мы ориентируемся на последний месяц. То есть не берем всю вашу жизнь, берем за последний месяц. Если это произошло, все, запоминаем, панические атаки. Дальше, следующее, это симптомы в теле. Вот просмотрите, какие из этих симптомов у вас возникают. Если хотя бы есть у вас 4-5 симптомов из этого списка, которые периодически у вас в теле возникают, то мы запоминаем, что у меня есть симптомы в теле. Смотрите сейчас внимательно. То есть это симптомы достаточно распространенные, многие бывают еще. То есть если есть хотя бы 4-5, то у вас есть симптомы в теле. Дальше, ухудшенное самочувствие. Здесь достаточно хотя бы одного. Если есть проблемы со сном, если есть проблемы с аппетитом и проблемы с повышенной утомляемостью. Да? Обычно бывает несколько одновременно. Такое тоже может быть, это нормально. Бывает сразу, что все есть, это тоже нормально. Но если есть хотя бы одна проблема в направлении, то у вас есть ухудшенное самочувствие. И повышенная тревожность. Это то, как часто в течение дня у вас возникает тревога. Это может быть три направления. Тревожность за свое здоровье физическое, за свою психику и за мнение окружающих. Если у вас есть хотя бы в одном, то у вас есть повышенная тревожность. Теперь давайте сведем это все воедино. У нас есть четыре отдельных направления проблемы. Панические атаки, симптомы в теле, ухудшенное самочувствие, это проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, и ежедневная тревога. На самом деле вы должны сейчас для себя кое-что Точно уясните, что все ваши проблемы, которые вы думали, которые называются ВСД, невроз, тревожное расстройство, кардионевроз, лисофобия, да какая угодно. Это все умещается вот в эти четыре пункта. То есть вот эти четыре пункта на самом деле являются вашими проблемами. Я возьму так вот на скидку скажу, что если мы возьмем ваш диагноз и оставим его у вас, то есть у вас допустим кардиофобия. Вот у вас кардиофобия, она осталась у вас, но при этом у вас нет всех этих перечисленных проблем. Будет ли для вас тогда эта проблема? Нет, потому что кардиофобия это на самом деле и есть ваши панические атаки, сердцебиение, симптомы, ваши переживания, из-за это, из этого возникают проблемы со сном, ваша ежедневная тревога по поводу здоровья. То есть, грубо говоря, любое ваше тревожное расстройство, Какое бы оно ни было. Это всего лишь несколько этих направлений. То есть всего четыре направления. У вас может быть не 4. У вас может быть три направления. Но это все равно вот эти направления являются вашей проблемой. То есть если их не будет то вы будете чувствовать себя зашибись, что у вас будет все прекрасно и хорошо. Поэтому мы с вами сосредоточимся на решении этих проблем, а не на вашем диагнозе. Потому что мы должны убрать ваши ежедневные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы вы себя чувствовали счастливо и комфортно. И неважно, как это называется, если этого уже нет. Шаг второй. Определяем, с чем работать. Это на самом деле один из ключевых моментов, которые нужно для себя уяснить. И здесь все очень наглядно и просто. Панические атаки являются отдельной проблемой. С этим мы расскажем, как работать дальше. Симптомы в теле. Это следствие вашей ежедневной тревоги. То есть любые ваши симптомы, которые мы перечисляли, это симптомы тревоги. С ними напрямую работать бесполезно. Они пройдут только тогда, когда пройдет тревога, которая их провоцирует. Дальше, ухудшенное самочувствие, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью. Эти проблемы возникают вследствие одновременного влияния тревоги и симптомов. И для того, чтобы убрать эти проблемы, нужно убрать тревогу, которая уберет симптомы. А все вместе это уберет это ухудшенное самочувствие. То есть это тоже следствие, с этим работать не надо, это пройдет само. И ежедневная тревога это также ваша отдельная проблема. Теперь давайте подытожим. У нас есть всего два ключевых направления в работе. Панические атаки, ежедневная тревога. То есть, если мы уберем ежедневную тревогу, если мы уберем панические атаки, у вас пройдут все симптомы, у вас пройдут проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, и все, весь карточный домик у вас развалится. Поэтому мы сейчас с вами сделали половину дела. Мы четко определились, с чем нужно работать, с чем не нужно. Если вы просто будете тратить все свои усилия в направлении работы с паническими атаками ежедневной тревогой, вы, соответственно, избавитесь от всех своих проблем. Поэтому следующий пункт логичный будет у нас избавление от панических атак и потом пункт избавления от тревоги. Все очень просто, друзья. Все очень-очень просто. И на самом деле это все э, действительно подкрепляется э, результатами моих клиентов. Я вам сегодня эти все вещи буду подтверждать на примерах. Теперь давайте э, перейдем к избавлению от панических атак. Значит, чтобы вы избавились от панических атак, вам нужно просто закрыть те самые последствия, которые мы перечисляли в 40 элементах. То есть, когда человек боится за инсульт, боится за обморок, он воспринимает свои симптомы, вызванные страхом, как опасные за эти последствия. Вот для того, чтобы это все сделать, были разработаны специальные карточки восприятия. Эти карточки помогают поменять свое восприятие к этим симптомам, перестать воспринимать их как опасные. Например, если человек боится за инфаркт или инсульт. Вот он должен читать такую карточку, как только у него возникает тревога. Пока сердце стучит быстрее, чем при состоянии покоя, но медленнее, чем при максимальных физических нагрузках, это нормальный режим работы сердца. То есть, даже при панической атаке сердце стучит в нормальном своем режиме работы. Когда человек находится в состоянии панической атаки, он считает, что сейчас сердце не выдержит. А карточка позволяет ему правильно воспринимать, что даже сейчас его сердце находится в нормальном режиме работы. Это позволяет правильно воспринимать не с первого, а с какого-то раза уже симптомы. И как только у вас уже возникают симптомы, вы уже их не боитесь. И за счет этого они не усиливаются и не доводят вас до паники. Таким образом проходят панические атаки. Дальше. Закрываем последствия про обморок. Пока не поплыло перед глазами, не потемнело в глазах, я в обморок не упаду и сознание не потеряю. У обморока есть два ключевых симптома. Это когда плывет перед глазами, вам кажется, что вы стоите ровно, а все вокруг крутится. При головокружении вам кажется, что вам сложно удержать равновесие. Это не то. Потемнело в глазах. Когда мы говорим про обморок, зрение отключается и включается. А когда мы говорим про гипервентиляцию легких, у вас постепенно по бокам возникают такие темные как бы, области, и вы, как бы, зрение становится туннельным. Это тоже не симптом обморока, это симптом гипервентиляции. Поэтому эта карточка позволяет правильно воспринимать симптомы, которые возникли у вас в результате страха, и не связывать их с симптомами обморока. Таким образом перестать бояться за сам обморок. Следующая карточка – это страх потери над собой контроля или сойти с ума. Пока я боюсь потерять над собой контроль – это значит, что я осознаю последствия своих действий, а значит, у меня есть критика, я психически здоровый человек, и контроль над собой не потеряю. То есть, пока вы осознаете последствия своих действий – это говорит о том, что у вас есть критичность мышления. Это значит, что вы психически здоровый человек. Психически здоровый человек не может потерять над собой контроль. То есть, грубо говоря, чтобы вы потеряли над собой контроль, вы должны не осознавать, к чему приведет ваше какое-то действие. На самом деле страх потери над собой контроля уже говорит об осознавании того, что если я потеряю контроль, произойдет что-то плохое. А это говорит о здоровой психике. А значит, вы не можете потерять над собой контроль. Дальше. Следующее это что подумают люди, если у человека возникла паническая атака. Люди подумают разные, но не будут знать наверняка. Так как я выгляжу нормально, они свяжут мое состояние с физическим здоровьем. Когда вы находитесь в панической атаке, человек сразу переживает, что люди подумают, что он ненормальный или не в себе. Но на самом деле люди будут объяснять ваше состояние тем же, как они могли бы находиться сами в таком же состоянии. И будут это объяснять своими какими-то примерами. Например, гипертонический криз, может быть инфаркт, или может быть отравился человек, или может узнал плохую новость. Да что угодно, это все зависит от их жизненного опыта. Дальше. Теперь самое главное это то, что самих карточек может быть недостаточно. То есть, к сожалению, это не является полным решением. Полным решением является комбинация. Вот я сейчас немного проговорил вам про симптомы, вызванные страхом. Потому что когда вы их правильно воспринимаете, вы начинаете не усиливать их и не доводить себя до паники. Поэтому для того, чтобы вы полностью избавились от панических атак, нужно сделать две вещи. Первое – это разобраться в том, какие симптомы возникают в результате страха, в результате выброса адреналина. То есть, смотрите, когда страх возникает как эмоция, После этого ваш мозг направляет сигнал над на выброс адреналина. Дальше адреналин запускает огромное количество симптомов, которые мы до этого перечисляли. Так вот, ваша задача узнать механизм, разобраться с тем, как все эти симптомы возникают в результате выброса адреналина. Грубо говоря, как выброс адреналина, какие симптомы в теле провоцируют. Тогда вы будете абсолютно точно понимать, что вот этот симптом, это не симптом инсульта. Это не симптом обморока, это не симптом потери контроля, это симптом тревоги. И в итоге вы будете уже спокойно к этому относиться. И, три, и второй момент это выписать те самые карточки и читать при возникновении тревоги. То есть как только тревога возникла, вы прям, прям должны эти карточки выписать и носить с собой, и читать эти карточки при тревоге. Вот. Поэтому... Очень этот важный момент. Давайте еще раз карточки прочитаем. Да? Вот, можете прямо сфотографировать или просто записать. Вот Это первая карточка. Вторая карточка. Можете нажать на паузу. Третья карточка. Нажать на паузу. Четвертая карточка. Нажать на паузу. Вот. И теперь мы переходим уже к следующему пункту. Вот вам небольшой отзыв. Это как раз отзыв от клиентки, с которой мы внедряли все эти технологии в ее жизнь. да, И о том, как это на нее повлияло. Вот. Это вот первая часть отзыва, вот вторая часть. То есть, то, что я сейчас рассказываю, на самом деле является опробованными технологиями, не придуманными теоретическими, а те, которые именно через практику мы получили, и на практике, которые дали результат. Поэтому если я вот говорю, вот это надо делать, вот это надо делать, это действительно так, и вы получаете в итоге вот такие же вот результаты. Следующий шаг, видите, уже четвертый, это снижение тревожности. Для того, чтобы снизить тревожность, нужно понять, что она сейчас определяется, количеством тревожных событий в вашей жизни. В любой момент, когда возникает страх, перед этим произошло событие, на которое вы страхом среагировали. И для того, чтобы снизить тревожность, нужно сделать всего две вещи. Определить все ваши тревожные события и поменять не ваше восприятие, то есть их разобрать. Для того, чтобы определить события, нужно понять, что их всего есть пять видов. В любой момент времени... Страх у вас возникает только здесь и сейчас. Но реагируете вы не на то, что здесь и сейчас произошло. Реагируйте вы в двух направлениях. Первое направление это когда уже что-то произошло. Увидел, услышал, почувствовал, вспомнил. Второе направление это ваши планы на будущее, когда я что-то подумал или запланировал. И это все мы можем всегда зафиксировать в виде АВЦ схемы. Это просто повторение Нашей цепочки. Где А это событие, Б восприятие, С это страх. То есть это просто для удобства записи. Как мы это делаем? Например, если человек хочет пойти на улицу и боится, что ему там станет плохо. Мы записываем это по АБЦ схеме так. Это его план. Подумал пойти на улицу. Вдруг мне там станет плохо. С это Это вот отдельное тревожное событие, записанное по АБС. И ваши тревожные события это всего лишь набор ваших собственных АВЦ схем, которые нужно просто определить. Если человек боится, что не заснет, подумал пойти лечь спать, а вдруг не смогу заснуть, тревога. то есть как это работает а, в реальности, Клиент, допустим, пишет мне, я собираюсь пойти там на улицу. Или я собираюсь поехать на машине, переживая, что потеряю над собой управление. Или говорит, я услышал плохую новость от друга и теперь волнуюсь. И я его начинаю спрашивать, что именно произошло. И мы это формулируем в виде АБЦ-схемы. Дальше. Если человек увидел, например, что у него бледное лицо. И он объясняет это себе сразу какой-то одной пугающей причиной. Что, например, что то со здоровьем. Увидел, что у меня бледное лицо. Что-то не так со здоровьем, со тревогой. Вот, к примеру, кейс одного из моих клиентов. Как мы, вот, работая в этом направлении, да, получили результаты какие проблемы были. Например, у него были панические атаки, потом они прошли. Была повышенная тревожность, она снизилась на 70%. Был плохой сон. Прошел этот тревожный сон при снижении тревожности. Были разные симптомы, некомфортные в теле, они тоже снизились. Негативный эмоциональный фон был, он тоже прошел. Дальше даже прошел синдром ожидания панической атаки. То есть, когда человек боится, что паническая атака случится. И это все произошло благодаря внедрению всех этих пяти шагов, о которых я вам сейчас рассказываю. То есть, имейте в виду, что это работает с каждым непосредственно направлениями со многими разными проблемами. Дальше. Сам страх, мы с вами сказали, что он возникает в двух направлениях. Это ваши планы на будущее, либо когда уже что-то произошло. Дело в том, что это ситуация неопределенности. Вы не знаете, что ждет вас в будущем. Неопределенность. Вы не понимаете, почему так случилось, как случилось. Это тоже неопределенность. И вы объясняете одной пугающей причиной то, что уже произошло, и тогда возникает страх. Либо в своих планах видите негативный один сценарий, и тоже возникает страх. Например, увидел, что у меня бледное лицо, у меня проблемы со здоровьем. Видите, одна единственная причина, которой человек себе это объяснил. На самом деле он не понимает, почему у него бледное лицо. И объяснив это одной пугающей причиной, у него естественным образом возникает страх. Для того, чтобы это исправить, нам нужно найти совокупные причины, почему так произошло. То есть причины, которые в сумме одновременно совпали и к этому привели. Нужно просто записывать 10 фактических совокупных причин. Какие у него? Это факты. да, То есть это конкретный случай клиента. Плохо спал ночью, сам по себе бледный, на улице похолодало, плохо е в последнее время, стоят лампы холодного света. Дополнительно можно было бы сказать, что у него сама по себе кожа тонкая, что он э, сейчас редко бывает э, светло на улице, солнечно, то есть у него, грубо говоря, уже в последнее время было пасмурно, он нигде не отдыхал в теплых странах. То есть, и таким образом мы по факту собираем все совокупные причины, и можем написать, что такое бывало и раньше, например, и таким образом мы начинаем понимать, что то, что произошло, это не признак его болезни, а совокупные причины к этому в сумме привели, и что это естественно. И он перестает объяснять то, что с ним произошло одной пугающей причиной, перестает за это событие тревожиться. Второе направление – это когда вы что-то планируете. Вы видите один негативный сценарий, и в итоге верите в этот сценарий, и возникает страх. Для того, чтобы это исправить, нам нужно найти все возможные варианты развития событий. Не только плохой и хороший 50 на 50, как вы видите сейчас, а от плохого до хорошего все возможные варианты. Например, подумал пойти в магазин, а вдруг там станет плохо, це тревога Вот здесь мы спрашиваем, часто я у клиента спрашиваю о том, что вы боитесь за эмоциональное состояние или за физическое, то есть за симптомы, либо за эмоции. Он говорит, нет, я боюсь за паническую атаку, что паника случится, то есть это эмоциональное состояние. И здесь мы, соответственно, разбираем варианты его эмоционального состояния в магазине. От самого плохого случится паническая атака, до самого хорошего будет отличное настроение. Каждый следующий вариант должен быть чуть лучше предыдущего. И варианты должны быть конкретные. Например, будет предпаническое состояние, сильная тревога, слабая тревога, беспокойство, дискомфорт, раздраженное состояние. Потом идет плохое настроение, обычное настроение, нормальное настроение, хорошее настроение, приподнятое настроение, отличное настроение. Да? То есть мы вот таким образом расписали все возможные варианты, как может себя чувствовать человек в магазине, для того, чтобы... Снизить тревожность нужно сформулировать эти варианты, потому что тогда, когда вариантов много, уверенность начинает равномерно распределяться между всеми вариантами. За счет этого снижается уверенность в негативный сценарий и за счет этого снижается тревожность за будущее. И помимо этого мы можем еще и сопоставлять. Если мы расписали все варианты от плохого до хорошего, то какой-то из вариантов в любом случае произойдет. Наша задача определить, какой вариант произошел у клиента в прошлый раз. Вот, допустим, он говорит: ой, у меня было беспокойство. Да, то есть он говорит, у меня, вот пока я был в магазине, большую часть времени у меня было беспокойство. И получается, что этот вариант, если он в следующий раз повторится, он еще меньше пугает клиента, и в результате он еще менее тревожно подойдет к походу в магазин. И благодаря этому в магазине будете себя чувствовать еще лучше. Это называется позитивное подкрепление. И в следующий раз у нее может произойдет вариант, будет просто обычное настроение, например. Итак, вот, например, Светлана. Мы с ней работали, у нее были 4 года панические атаки. Она считала, что у нее кардионевроз. Как симптомы это были боли в сердце, были нарушения сна, постоянная тревожность, полное отсутствие сил. Нервная постоянно кричала в плане негативных эмоций. Что после курса? Чувствовала себя абсолютно здоровой, не устает после работы, просыпается, стала по утрам бегать, нет никаких симптомов в теле, прошли панические атаки. Это все благодаря вот этим пяти шагам, которых я сейчас вам рассказываю. Или, например, Максим из Казахстана. То есть это была дереализация, нехватка воздуха, панические атаки, просыпался ночью от кошмаров, высокая раздражительность, высокая тревожность. А после внедрения всех этих технологий у нас получилось так, что сильно уменьшилась тревожность, ушла дереализация, отдышка, часто стало отличное настроение, восстановился сон, чувствую себя бодро и энергично. Это конкретные изменения до и после в результате применения вот этих простых пяти шагов. Поэтому я говорю вам честно, что каждый из вас может получить точно такие же результаты, просто внедрив эту технологию в свою жизнь. И пятый шаг, который я бы вам рекомендовал, это нужно научиться наслаждаться жизнью. Когда работают мои клиенты, у них снижается тревожность и у них получается больше периодов, когда они чувствуют себя хорошо. И многие из них настолько хотят избавиться от тревоги, что не понимают, что они это делают для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Поэтому, как только ваша тревожность снижается, нужно наслаждаться этой жизнью. Не выискивать свои переживания, за что я еще тревожусь, а радоваться, наслаждаться, получать от нее удовольствие. И таким образом это будет дополнительно снижать вашу тревожность. Но при этом каждый раз, когда возникает страх, нужно все эти события сформулировать, зафиксировать и разобрать. Причем фиксировать нужно любую тревожную реакцию любого уровня. Волнение, беспокойство, неуверенность – это все тревожные реакции разных уровней. Фиксировать нужно каждую, не пропуская, и каждую разбирать. Делать это правильно, делать это до конца, везде находить минимум 10 причин, минимум 10 вариантов. И за счет вот, этого, вот этой работы мы получаем огромные изменения. Казалось бы, всего два направления, но работая в этих двух направлениях, панические атаки, ежедневная тревога, вы разбираете и убираете всю эту проблему до основания. Теперь действуйте. Итак, ваши предыдущие действия сформировали ваше текущее состояние. А вот для того, чтобы получить новое состояние, нужны новые действия. Помните в самом начале я вам сказал, что никакое видео не может избавить вас от невроза, тревожного расстройства, ФСД, панических атак или тревоги. Но в этом видео вы узнаете о тех действиях, которые вы можете применить. И все, что вам остается сейчас, это применять эти действия, о которых я вам рассказал, для того, чтобы улучшить ваше текущее состояние. И что мы в итоге с вами можем получить, и применяя эти действия, как вы уже видели, на основе моих же отзывов и результатов моих клиентов, которых уже более 200. Вы получите больше позитивных эмоций, высокий уровень счастья. Вы хорошо высыпаетесь каждый день и чувствуете себя бодрым и энергичным. Приятные и комфортные ощущения в теле в любой ситуации, где бы вы ни находились. Вы наслаждаетесь прогулками, встречами и всем, что вас радовало, собственно, раньше. Вы легко сосредотачиваетесь на работе, на своих проектах. Вы добиваетесь большего от себя. Ничто вас не останавливает. Вы всегда здесь и сейчас. Ваша жизнь вашим контролем если же вы хотите чтобы мы всю эту технологию все эти технологии внедрили вместе с вами в вашу жизнь чтобы я вам помог в этом то это очень просто сделать ссылка на мой сайт курса под этим видео в описании просто переходите на сайт обязательно ознакомьтесь с условиями прохождения курса с тем, какие результаты могут быть, как он проходит, какая его стоимость и какие есть форматы. Есть несколько форматов прохождения курса. Поэтому переходите на сайт, ознакомьтесь с этой информацией и оставляйте заявку. И мы с вами уже пообщаемся и я помогу вам решить эти проблемы. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мне было приятно, что вы это сделали. Спасибо большое, если вы смотрите мои видео. И дам вам еще некоторое время. Прямо сейчас переходите на сайт курса и ознакомьтесь с условиями. На этом, в принципе, у меня все. Всем пока. До связи.